А здесь постоянно идет подпитка, понимаете, во всех, вот ректор Ильич Атравкаевич, он всегда на планерках спрашивает на этих, хватает ли вакцина, привезли ли, заказали ли, есть ли запас его, ну, запас, может, нельзя держать там и так далее, то есть, чтобы все шло в потоке.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 История большинства пациентов о попадании в госпиталь сходится. Не вакцинировался, был уверен, что справится иммунитет. Потом, когда появились признаки ОРВИ, лечился дома. Был уверен, что это не оно. Ну а дальше? Дальше было только хуже. Ну, что меня поразило? Обычно же ведь в больницах, ну, народу много, и положили там, расписали. Потом кто-то пришел из врачей, кто-то там вовремя, кто-то не вовремя. А здесь система, вот она мне что, вот мне все это понравилось, просто настолько организована.